Что ты нам сегодня, чем удивишь? Ну, я вам скажу, что 24 августа будет ровно 25 лет. 25 уже? Да, ровно 25. Вот, видишь, он отсчитывает, когда он мы отсчитывает, начали да, революцию в комбайностроении. Да, вообще-то основание отечественного зерностроения. За, за это время фактически Гончельмаш уже успел выпустить, ну, без 150 машин 38 тысяч. 25 лет назад, 24 августа, мы с ним на поле решали, быть комбайну белорусскому или не быть. И мы, я помню, приспосабливали энергосредства по лесу, да, да? Да, да. Ну кормоуборочного, вешали да. эту жатку, жадку, да. выводили эти трубы, чтобы да. зерно собрать. Три с больше даже выпустили. Ну конечно, хорошо. мы спасли, нам конечно. же убирать нечем конечно. было. Но вот уже 25 лет на 24 августа подумать, где мы на поле встретимся да. и застолбим эту дату. тут взято молотильное устройство с 12 -18. Два классика. барабана здесь, да. да? два барабана и mm -hmm. два саламосепаратора. Mm -hmm. То есть это классика, no о сегодня, сегодня делают самые производительные комбайны, mm -hmm. потому что соломотряс сегодня держит по скорости. Это, это мировой да. уровень, да? да? ну, по крайней мере, вот мы сегодня без усложнений, да, без наворота, без этой электроники, мы сделаем комбайн, который будет на 30% производительный то есть мы будем ориентироваться на этот комбайн? Ну, и 12-18 мы его не бросаем, мы вот э, хотим через два года сделать как бы уже новую э, ребренду. А как вообще у тебя зерновые? По сравнению с кукурузой, день, вот твое впечатление? Мы сегодня уже заканчиваем уборочную компанию. на сегодняшний день уже убрано 96% площадей. Повредили? Э, Жара или что? Жара, когда первая волна нормально было по влаге хватало. Когда пришла вторая волна жары, у нас уже дождя не было месяц, на 10 июля. То есть подкосила жара? Да. Ну да, колос совсем слабый. Слабый колос из зерночки. Градусов. Тем не менее, вымолачиваю этот. Ну, можно посмотреть, колосик будет вроде как целый. но Вымолаживаю.